Приветствую, мои родные подписчики. С вами Елена Дегурова, Сотружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для козерогов. И, конечно же, я сначала хочу вам напомнить о том, что сейчас проходит коридор затмений. И это не нечто страшное, а это наоборот коридор возможностей, когда вы можете максимально использовать время, которое, в общем-то, вся Вселенная вам может помогать в том, чтобы трансформировать то, что вас сегодня не делает счастливыми, в ваш жизненный ресурс и в состояние счастья. Именно поэтому мы в этот волшебный период проводим энерговибрационные сеансы тремя мастерами по пяти сферам вашей жизни. Отношения, здоровье, финансы, успех во всем и, конечно же, яркая жизнь. Что это за сеансы, как они полезны и почему надо сейчас прям вот буквально должны ими воспользоваться, если вы хотите жить действительно счастливой жизнью, переписать свой сценарий и сделать это более легко и быстро, вы просто вот обязаны сейчас пойти и посмотреть, и записаться на сеансы. Кстати, сегодня стартует второй поток сеансов, и будет проходить пять дней в 19.00. 10 февраля стартует третий поток сеансов, будет проходить в 14.00. Что происходит во время сеансов, что люди пишут, вы можете почитать на наших страничках в соцсетях, я публикую отклики, это даже не отзывы, это вот то, что люди пишут во время сеансов или после. Немножечко увидеть, что было в за, закрытом, за закрытыми дверями в закрытом чате. Все ссылочки есть под этим видео на канале в YouTube. И там также на канале в YouTube есть подарки. Четыре подарка для вас, которые помогут привлекать быстро деньги. И в целом, в общем-то, инструкция для подсознания. Поэтому идите на наш канал подписывайтесь на него и получайте подарки еще одна новость приятная долгожданная для всех это возможность с этой недели заказывать индивидуальный прогноз на неделю и на месяц немножечко разные прогнозы разные расчеты поэтому более подробно о них вы можете почитать по ссылочкам опять же у нас в соцсетях или под этим видео также вы можете увидеть Пример прогноза, чтобы подобрать для себя наиболее необходимый, который вы хотите получить. И сверять, в общем-то, уже свой курс не просто с общим прогнозом, а с индивидуальным. Конечно же, вы можете заказать для себя, для близких или для друзей в подарок. Пожалуйста, все можно. Итак, что же ожидает Козерогов на этой неделе? Вот в будние дни недели будут козероги прекрасно разбираться в финансовых вопросах. Поскольку вы будете знать истинную цену материальным вещам, то можно запланировать на эти дни покупку предметов личного пользования. Особенно это относится, например, к модной одежде или к ювелирным украшениям. Шоппинг пройдет ну, более чем успешно. Также это благоприятное время для расходования денег на украшение или модернизацию вашего жилища. Можно покупать бытовую технику, сочетающую в себе современную эстетику и функциональность. Это будут очень удачные покупки, и техника будет служить вам очень долго. И, кстати, уровень доходов может вырасти. Вот в конце недели на выходных не рекомендуется заниматься планированием. Некоторые ваши текущие планы могут сорваться по независящим от вас причинам. Также не следует давать и брать деньги взаймы. Вернуть их впоследствии будет проблематично. Либо вам кому-то возвращать, либо вам кто-то будет очень тяжело возвращать и могут даже вообще не вернуть. Также от дружеских вечеринок лучше уклониться, ну, неважно под каким предлогом, вы даже можете просто сказать «не хочу», но лучше воздержаться, особенно в выходные. Что же касается а, темы отношений, то влюбленных козерогов эта неделя будет провоцировать на а, несвойственное им поведение. Лучшими днями окажутся 6 и 7 февраля, правда, дело может зайти дальше, чем вы предполагали, а в воскресенье многие козероги одумаются, сменят образ или тактику. Не исключено, что вы воздвигнете между собой и партнером стену, испугавшись неуправляемых чувств или лишних трат, а некоторые козероги станут жертвой своих же комплексов, например, застенчивости. Не стоит планировать на этот день свидания, вы можете быть слишком зажаты. Это касаемо выходных особенно. И теперь, конечно же, сфера финансов и карьеры. У козерогов в начале и в середине недели могут вырасти доходы от ресурса недвижимости. Могут поступить платежи от сдачи жилья в аренду или офиса в аренду. Строители могут получить выгодные заказы. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в техническую модернизацию мастерских и своих офисов. А в конце недели воздержитесь от долгосрочного планирования. Составление бизнес-плана может пойти с ошибками, за которые придется очень дорого заплатить впоследствии. Ну что мои родные, я желаю вам прекрасной, счастливой, эффективной недели, а для того, чтобы ваша жизнь стала еще более счастливой, мы приглашаем вас на трансформационные энерговибрационные сеансы, которые буквально меняют вашу жизнь на глазах. И Если вы хотите сказать нам спасибо, то вы можете это сделать лайком, нам будет очень приятно. А если вы хотите произвести некоторый энергообмен за то, что мы делаем для вас, делайте максимальные репосты. Пусть ваши также друзья порадуются, узнав что-то полезное из наших видео. Итак, мои родные, ставим лайк делаем репост максимально во все соцсети, подписываемся обязательно на наш канал, для того, чтобы получать одними из первых полезные видео, которые помогают начинать жить еще более счастливыми. А я с вами прощаюсь, с вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. Пока-пока!